итак ребятишки и снова добрый вечер короче у меня сегодня премьера ребята блин пожалуйста посмотрите премьеру напишите вот комментарий кто будет ее смотреть чтоб я смог вам написать комментарий и пригласить вас заранее короче вы вот сейчас можете уйти вниз посмотреть там будет написано премьера путешествие на лодке пвх и там что-то про лося, я забыл, название написал. Короче, и поставьте напоминание, ребятки. Пожалуйста, вообще, пожалуйста. У меня время появится. Я буду вам всем тоже помогать в развитии каналов. Ну так, ребятки. Ну а сейчас я расскажу один анекдот. Короче, война. Василий Иванович Петька, короче, и Анка съебывает от белых. Скачут, короче, на конях, блядь. Ну, все, короче, коней поранили, нахуй. Они подскочили к какой-то горе. Там ущелье. Ну и все. Они давай в ущелье, Петька проскочил как худой василь Иванович тоже хуяк, Анка застревает Застряла такая, блядь. не может Василий Иванович с Петькой. Анка, давай быстрей Я не могу, Василий Иванович, не могу Почему? У меня таз застрял Ну, типа жопа Василий Иванович, недолго думая Брось ты нахуй этот тазик, я тебе новую ванну куплю Всем пока, давайте, ребятки, до свидания, до встречи на премьере, премьера через три часа состоится, посмотрим, короче, сегодня будет прикольно, все, давайте, пока.